Приветствую на канале Шарабара. СССР при Андропове и Черненко Андропов Юрий Владимирович – одна из самых противоречивых и малоизученных фигур советского периода истории. Жизнь взлет этого человека до самых верхов партийного аппарата – это череда очень странных событий. Одно можно сказать точно – основу для получения власти Андропов заложил за 10 лет, когда он руководил КГБ СССР. Карьера Андропова была следующей: 53 третий год посол Венгрии, 57-й. председатель по делам социалистических стран, шестьдесят второй секретарь ЦК КПСС, шестьдесят седьмой год председатель КГБ, семьдесят третий член Политбюро СССР, восемьдесят второй генеральный секретарь КПСС. В 1975 76 годах позиции Андропова в партии значительно усиливаются, после чего он начинает готовить почву для собственного правления. Юрий Владимирович Андропов, будучи главой КГБ, устроил настоящую травлю и дискредитацию Шелепина и Романова. Это были члены Политбюро, наиболее молодые и перспективные. Они являлись реальными претендентами на получение власти после Брежнева, а также на ключевые посты в государстве. В результате первые конкуренты были устранены. Правление Андропова до 1975 года. Года, было невозможным после 75 шансов не было практически и даже за несколько недель до смерти брежнева шансы были невелики поскольку имелись другие кандидаты и вот происходит Внезапные смерти политических конкурентов Андропова. 1976 год. Смерть министра обороны, маршала Гречко. Тот же 1976 год. Несчастный случай с Косыгиным. Он перевернулся на Байдарке. Его спасли, но председатель Совета Министров получил воспаление легких. И после этого уже не сумел восстановить здоровье. 1978 год. Смерть Кулакова, члена политбюро. Официальная версия. Инфаркт. Неофициальная. Убит выстрелом в голову в собственной квартире. 1980 год. Гибель Машерова. Первого секретаря ЦК КП Белоруссии. Погиб за 10 дней до пленума, на котором его утверждали в должности председателя Совета Министров. За три дня до этого у Машерова сломался личный бронированный автомобиль. Его отдали в ремонт, а первый секретарь стал ездить на обычной «Волге». В нее на большой скорости врезался грузовик. Реальная борьба Андропова за власть, когда он уже не скрывал своих намерений, началась в 1981 году с хорошо организованной кампанией КГБ против семьи Брежнева. У Брежнева была дочь, которая не отличалась порядочностью, и была напрямую замешана в торговлю драгоценными камнями. КГБ эту тему очень активно использовала, Тем самым началась дискредитация Брежнева. И уже тогда ближайшее окружение Леонида Ильича говорило ему, что нужно назначить себе преемника. В 1982 году в СССР умирает сначала второй председатель ЦК КПСС Суслов, а затем и глава партии Брежнев. После смерти Брежнева началось правление Андропова, который занял пост генерального секретаря ЦК КПСС. Избрание проходило по правилам на плену мицк Правление Андропова началось с чистки рядок партии. Юрий Владимирович действительно хотел править и, несмотря на свой возраст и болезни, планировал править продолжительное время. Главное, с чего он хотел начать, это вычистить партию от инакомыслия и навести дисциплину в обществе. Уже к концу 1983 -го года показатели чистки партии были таковыми. Смещен министр МВД, смещены 18 руководителей союзных министерств, то есть это 20% от численности и 37 первых секретарей обкомов, а это 22%. То есть начался типичный процесс, когда новый правитель избавляется от прежней команды. Андропов удалял от власти всех брежневских людей и в середине 83 -го года его позиции в КПСС были очень прочными. Андропов провел два эксперимента по борьбе с коррупцией. Грузинский эксперимент во главе с Шеварнадзе и азербайджанский эксперимент во главе с Алиевым. Вполне вероятно, что на двух региональных уровнях обкатывалась новая система борьбы с коррупцией, которая в последующем должна была быть применена на всесоюзном уровне, но это осталось только на планах. Внутренняя политика Андропова заключалась в следующих направлениях – борьба с коррупцией, прежде всего на партийном уровне, и наведение жесткого порядка внутри страны. Как наводился порядок? Времена правления Юрия Андропова многим запомнились курьезными и абсолютно бестолковыми историями. Один из примеров – в рабочее время милиция устраивала облава на людей в магазинах и других общественных учреждениях – кинотеатры, театры, госучреждения и все в том же духе. Тех, кто мог объяснить, почему в рабочее время находится не на работе, отпускали. Тех, кто не мог дать объяснения, привлекали к ответственности. При Андропове начала активно использоваться статья УК СССР за хищение в особо крупных размерах. Обвинения в получении взятки были выдвинуты против главы МВД Щелокова. Юрий Владимирович Андропов отлично владел обстановкой внутри страны. Неудивительно, так как он 10 лет возглавлял КГБ и понимал, что стране нужны реформы, прежде всего экономические. Обратная сторона этого процесса он видел необходимость более демократичных реформ, чем были ранее. Да и в целом его взгляды можно назвать отчасти либеральными. Не случайно наработки экономических и политических реформ, которые были сделаны рабочими группами при Андропове, позже использовались Горбачевым. Внешняя политика. Как таковую, внешнюю политику Андропова выделить сложно, поскольку он правил чуть более одного года и главным образом сосредоточился на внутренних проблемах страны. Тем не менее, именно в эту эпоху начался новый виток Холодной войны. Усилилась гонка вооружения, были размещены ракеты в Европе, началась мощная пропаганда. Это были обоюдные меры, и Запад сам активно шел на обострение обстановки. Неизвестно, чем бы закончилась политика Андропова, если бы он не умер, но 9 февраля 1984 года он умер плюсы его политики. Борьба с коррупцией, она велась на всех уровнях власти и во всех сферах деятельности. Всего за период 1983 83-84 годах по коррупционным делам было осуждено 245 тысяч человек, из них 31 был расстрелян. Другим важным начинанием Андропова было введение административной ответственности за уклонение от работы. Контролью контролю над прогульщиками и тунеядцами были привлечены органы милиции, устраивались оплавы в магазинах, кинотеатрах, местах общественного отдыха, правонарушителям грозил Штраф и увольнение. Подобные меры положительно отразились на экономике страны. Рост производства составил 6 процентов. Национальный доход увеличился на 3 процента. В экономике страны Андроповым был взят курс на экспериментальную политику, основанную на предоставлении предприятиям широких полномочий в расходовании резервных фондов. Это дало возможность руководителям на местах эффективней распоряжаться экономической базой предприятия, в частности регулировать размер заработной платы, исходя из объемов производства. Рабочие, дававшие результат и обеспечивавшие высокие показатели, теперь стали получать ощутимую прибавку к зарплате. Подобные меры вызывали поддержку населения, и по прошествии нескольких лет вызвали положительную оценку экспертов. Минусы. Андропов всю жизнь оставался консервативным политиком, строго придерживавшимся линии партии. Он не только не принимал других идеологических течений но и жестоко карал всякие проявления антикоммунизма во время правления андропова отмечался всплеск политических судебных процессов продолжалась высылка диссидентов за границу часто практиковались такие меры борьбы с инакомыслием, как принудительное заключение в психиатрическую больницу несмотря на то что афганский конфликт был начат когда у власти находился брежнев андропов принимал самое непосредственное участие в развязывании войны он был сторонником свержения власти амина и развертый геополитического влияния СССР на страны Ближнего Востока. Во внешней политике Андропов придерживался политики наращивания стратегических вооружений. В 1984 году на территории стран Восточной Европы, ГДР и Чехословакии были размещены ракеты средней дальности. Также Андропов грозился выдвинуть к берегам США группировку советских атомных подводных лодок. Президент Америки Рональд Рейган негативно отозвался об этих событиях, назвал Советский Союз «империей зла» и разместил крылатые ракеты на территории стран Западной Европы. Европы. Черненко. Константин Черненко – шестой по счету вождь страны в 20 веке. В 1984 году выбран генеральным секретарем ЦК КПСС. Мужчина при принятии правления имел серьезные проблемы со здоровьем, в результате чего пробыл вождем всего один год и 25 дней. По завершении армейской тяжбы Черненко был распределен на пост директора Краевского дома, партийного просвещения города Красноярска. Параллельно он возглавил агитационный отдел в Новоселовском и Уярском районах. В 1941 году Константина Устиновича избрали руководителя компартии красноярского края в течение двух лет 1943-1945 годах проходил обучение в высшей школе партийных организаторов в москве в период отечественной войны черненко был столица обучаясь в школе получил настоятельное предложение о работе в областном комитете пенсинской области там он задержался вплоть до 48 -го года после черненко рекомендовали в молдавскую ссср где он встал во главу отдела агитации цк республики После того, как Андропов приказал долго жить, страна перешла в руки Константина Устиновича Черненко. Он на момент прихода к власти отпраздновал 73-летие, и у нового правителя наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Черненко фигурировал в обсуждении обновления Конституции СССР. Константин Устинович находился во главе государства немногим больше года, но успел отметиться важными решениями насчет судьбы страны. Он заметил, что заграничная рок-музыка негативно влияет на молодых людей. В итоге было введено ограничение в музыке самодеятельности внутри государств во время пребывания у власти черненко во внешней политике улучшились связи с кнр и Испанией впервые за историю вождь испании посетил столицу ссср а вот с сша отношения стали хуже было решено воздержаться от летней олимпиады 84 года что же успел и не успел сделать константин черненко по-сталински первое новоявленный генсек восстановил кпсс развенчанного и сильно пониженного в должностях при хрущеве Вячеслава молотова бывшего наркома иностранных дел Сторонника и заместителя иосифа Сталина. Второе. Новый Генсек приостановил некоторые репрессии, начатые антроповым. Ключевое слово приостановил, а не остановил. Некоторые дела были спущены на тормозах, например, это узбекское дело, бриллиантовое дело министра МВД Николая Щелокова, а с Галины Брежнева сняли домашний арест. Черненко полагал, что публичные преследования высших лиц государства и партийных органов в духе Хрущева это неверная тактика, подрывающая доверие к идеологии. Третье. Константин Черненко вел уголов ответственность за идейный и эстетический ущерб. По сути, запретил творчество коллективов, кроме тех, что пропагандируют советскую идеологию или поют о цветочках. Это закреплено в программном докладе «Актуальные вопросы идеологической и массовой политической заботы партии». И четвертое. Некоторые видят подвох и в затеваемой Черненко реформе школы. По их мнению, это было насаждение детям идеологии, уже не столь сильной в 80-х. По затее Черненко, в школе должна быть возможность факультативного изучения любимых предметов, также трудовое обучение в десятом-одиннадцатом классах считается с овладением массовыми профессиями, требующимися для материального производства и непроизводственной сферы. Таким образом, в течение 1-2-5 лета всеобщее среднее образование молодежи будет дополнено ее всеобщим профессиональным образованием. Всем молодым людям до начала трудовой деятельности предоставится возможность овладения профессией. Таков период СССР при Андропове и Черненко. И если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, жмите лайк, дизлайк и делитесь этим видео с друзьями. На всем позвольте откланяться. Совсем скоро увидимся вновь. Счастливо!